Привет, Энелпер! В этом видео будет демонстрационная сессия, как с помощью модели нейрологических уровней или пирамиды Дилса разобрать свою цель, понять, что тебе мешает достигать цель и как скорректировать свою реальность для того, чтобы цель была все-таки достигнута. Прежде чем мы приступим непосредственно к демонстрационной сессии я объясню тебе очень коротко в двух словах что будет происходить смотри есть такая модель модель нейрологических уровней либо еще называют ее логические уровни делца и к каждому уровню есть определенный Спектр вопросов. Уровень окружения. Кто что тебя окружает. Уровень поведения. Кто как себя ведет. Уровень способности. Как он это делает. Либо какие у тебя есть способности и возможности. Уровень убеждения. Во что ты веришь в чем ты убежден. Уровень идентичность. Это кем ты себя считаешь. Либо ответ на вопрос. Кто я? И уровень миссии. Для чего большего ты существуешь? Так вот. Наша задача. Если мы работаем с целью по модели нейрологических уровней. Провести человека по нейрологическим уровням дважды. Первым делом мы ведем человека по нейрологическим уровням снизу вверх, начиная от окружения и заканчивая миссией, задавая соответственные вопросы. Условно говоря, мы создаем некую точку А. Когда мы поднимаемся по модели нейрологических уровней вверх, мы просто создаем карту реальности. Мы описываем свою реальность как есть, ничего не придумывая, не додумывая, в пользу своей цели. Также у нас есть еще какая-то цель, мы ее держим в голове. Итак, когда мы доходим до уровня миссии, то есть мы уже описали очень четко структурно свою реальность, когда мы дошли до уровня миссии, мы уже вводим свою цель, мы помним о ней в процессе всего этого повествования. И дальше, когда мы уже дошли до самого верха, мы начинаем потихоньку спускаться вниз. По той же модели нейрологических уровней но мы каждый нейрологический уровень соотносим с нашей целью то есть мы как бы создаем вторую параллельную пирамидку которая является уже скорректированной под наш непосредственно запрос и мы уточняем соответствует ли моя миссия смысл моей жизни моей цели здесь могут быть противоречия соответствует ли моя идентичность то кем я себя считаю и моя цель ну и так далее спускаемся потихоньку по каждой ступеньки пирамиды вниз но соотносим свою цель и данные которые есть на каждом уровне и при необходимости их добавляем либо корректируем и уже новая пирамидка новая пирамидка будет для тебя хорошим планом для достижения результатов. Более того, могу сказать, немного забегая вперед, что обычно на уровне идентичности и на, на уровне убеждения, когда мы проводим изменения, цель начинает достигаться намного проще и быстрее. Но не будем тянуть время, приглашаю тебя к просмотру. Ислам, давайте приступим. И как я помню в комментариях из YouTube, до чего мы дошли, у вас такой вопрос. Как мне знать модель нейрологических уровней? Да? Как мне начать зарабатывать больше денег? И как найти и обезвредить ограничивающие убеждения? Это я вот прям дословно выписал. Да. Ну, давайте я для начала поприветствую вашу аудиторию. Все, кто будет смотреть, всем большой пламенный привет. Вот Я думаю, что все-таки ссылочку на то видео, под которым у нас завязался, завязался разговор, вы все-таки и. Ну там справа или слева, я правильно говорю. Да, сделаем, Что конечно. Люди, да, да, да. да. Вот. И всем привет. Привет, кто нас смотрит. Ну, а я поясню. Ислам хочет проработать финансовую часть своей жизни. Единственный Ислам, я у вас хочу поинтересоваться, готовы ли вы называть цифры? Запросто. Отлично. Запросто. Хорошо, вы написали, как мне начать зарабатывать больше денег. И для того, чтобы нам больше сузить запрос, нужно просто понять, а сколько вы хотите зарабатывать. В месяц, в год, в день, в час, просто конкретизировать. Ну, как один из этапов, если конкретизировать конкретно цифру, да, да, -да. месяц пусть будет 5 евро. 5 чего? 5 тысяч евро. А, 5 тысяч евро. 5 тысяч евро, да. Хорошо, хорошо. Вот мы определились. Ислам, вы хотите зарабатывать 5000 евро. Okay. Я просто, вы просто держите в фокусе вот эту цель uh -huh. 5 евро, 5000 евро в месяц. Uh -huh. Ну, это минимальный такой порог, на котором я стремлюсь. если взять годовой ракурс, то в планах вот, ну, хотя бы 100 тысяч. Хорошо. 100 ну, я обычно в целеполагании рекомендую людям, uh -huh. скажем так, поставить нормальную такую адекватную цель, а потом, когда ее достиг, уже переформулировать в более что-то глобальное, чем сразу ставить а, что-то адекват, большое. Адекватно относительно чего сразу Относительно вот, самого сам. себя. Угу. Угу. То есть ну, относительно вы... результата, результатов, которые у тебя есть на данный на данный момент. То есть, ну, вы же понимаете, да, что нас могут смотреть люди разные, да, и для угу. кого-то кто-то зарабатывает 4000 евро, к примеру. И он mm -hmm. такой, а, что это за цель 5000 увеличить mm -hmm. на 20%, это же просто немножко больше начать работать. А кто-то mm -hmm. зарабатывает там, условно говоря, 200 евро, и для него 5000 mm -hmm. евро – это будет уже ну, такая сумма увеличенная в mm -hmm. 20 раз mm -hmm. с лишним. Да? Mm -hmm. и... То есть по подсознание не укладывает в его картине мира, эта сумма она практически не, ну, не уложится, то есть не поймет, да, человек? Нет, дело в том, что… Он поймет и он будет понимать, но когда мы ставим цели сильно большие, чем то, что есть у нас сейчас, точка А, то мы саботируем их достижения, потому что нам кажется, что это крайне сложно, крайне, ну очень большая разница. Наше, под, наше подсознание, получается, говорит нам, что это невозможно, то есть такой такой босс, да, получается. Дело, дело не в этом, дело не в этом, дело в том, что когда мы ставим, ну допустим, если условно говоря, человек зарабатывает 200 евро, а хочет зарабатывать 5000 то для него это, он адекватно понимает, что это ну в 20 раз с лишним больше, чем есть сейчас. А когда он понимает, что такой большой очень разброс и он, ну, во-первых, смотрит на эту цель как на очень далекую, и mm -hmm. одновременно он саботирует достижение, потому что, ну, смотрите, увеличить заработок с 200 евро до 5000 нужно ну, сильно другим человеком стать, а, допустим, с 200 евро до 400 евро да, в два раза просто увеличить. Mm -hmm. Здесь можно уже реалистично увидеть, как это сделать, потому что человек, который видит свою сумму там, который находится на уровне 200 ему сложно осознать как он придет к этой цели Поэтому... я понял у меня тут я перебил вас у меня такой вопрос тогда а какой x тогда нужно сделать который будет укладываться то есть какая то есть, допустим во сколько раз от того результата который у тебя на данный момент есть можно, можно повышать план то есть это будет реалистично повышать. ну вот смотрите я в, 2, обычно... 3, в 4 раза во сколько я обычно, когда работаю с э, такими запросами денежными, я не рекомендую увеличивать больше, чем в три раза. Потому что если мы увеличиваем больше, чем в три раза, то уже она становится настолько большой. И, понимаете, здесь это во избежание прокрастинации. Потому что, вот смотрите, если человек умножил больше, чем в три раза, ему кажется, это сильно большой результат. И он думает: а, ну что, я сегодня могу чего-то не сделать, потому что сильно ничего не изменится понимаете вот я понял. здесь вопрос вот в чем поэтому Понимаю, об зн этом... значит я просто хочу сказать что мы находимся в то есть в на в нормально реально то есть цель поставлена ряд да хорошо да. почему это еще важно потому что ну на самом деле когда человек просто делает x2 я просто по опыту знаю по опыту работы с людьми и в в плане вот таких финансовых целей если просто посмотреть на статистику то тот человек который делает x2 и хочет ну определяет себе определенный срок он как правило этого достигает Но если человек пришел на сессию и он поставил x5 x10 или там вообще какую-то нереальную сумму он скорее всего okay. про... мы просто поговорили скорее всего вот прошло наше время как он заплатил деньги потратил свое время мое время и дальше не пошел ничего делать я очень радею за тех людей, которые ставят огромные цели и достигают их. Но просто статистика показывает так. Я даже в своем личном целеполагании никогда не делаю больше, чем X2. Потому что, когда мы сделали X2, мы можем там прийти и в следующий раз еще раз X2 сделать. И это получится уже… Я согласен. Но мне кажется, в моем случае даже сделать X2, то это такой… Потому что… Я объясню, почему. Потому что есть такое понятие, как рынок, в зависимости от того, в какой ты сфере работаешь. Если, допустим, если мы говорим про работу по если ты, ну, допустим, есть определенный потолок для определенной профессии в определенном рынке, в, допустим, в отдельно взятой стране, если ты доходишь до, до потолка, то есть, допустим, вот в этой профессии, то здесь уже X2 сделать, ну... Я не знаю, это уже, наверное, это надо какие-то выдающиеся результаты показать. Поэтому для меня вот даже сделать их, это задача такая, скажем так, тяжелая. Да. Хотя, ну хорошо, хотя, давайте хотя разбираться, давайте, давайте разбираться и пойдем по пирамиде нейрологических уровней. Пойдем с самого низа, Фокус. смотрите, мы держим в фокусе нашу цель, Просто знаем, что вот мы знаем, чего мы хотим. Наша задача сейчас по пирамиде нейрологических уровней. Просто на каждом уровне я вам задам вопрос: а вы опишите uh -huh. не то, как вам хотелось бы, а то, как есть сейчас по факту. Uh -huh. Хорошо? Отлично. Давайте попробуем. Итак, мой дорогой Нелпер, чего мы добились уже на этом этапе? На этом этапе что мы сделали? Мы конкретизировали цель ислам хотел увеличить доход, но с помощью моих вопросов мы просто конкретизировали, до какой суммы он хочет увеличить доход. И сейчас начинается очень важный процесс. Сейчас мы начинаем уже использовать модель нейрологических уровней, но мы используем ее не просто так. То есть сейчас, когда мы будем идти по нейрологическим уровням вверх, наша задача просто описать реальность, такой, какая она есть. Все дело в том, что некоторые люди, когда начинают проделывать модель нейрологических уровней, они, когда идут по пирамиде вверх, они начинают уже описывать так, как им хотелось бы. А наша задача, наша задача, обратите внимание. Наша задача сейчас, пока мы поднимаемся по нейрологическим уровням вверх, просто описать реальность, как есть сейчас. Для чего это нам нужно? Чтобы в дальнейшем, когда мы дойдем до уровня миссии в модели нейрологических уровней, у нас уже будет такой слепок, условный слепок нашей карты реальности, нашей точки А. А когда мы будем спускаться вниз по модели нейрологических уровней, мы будем сравнивать, сравнивать. То, что у нас есть сейчас с тем как у нас должно быть то есть мы будем уже планировать изменения которые нам нужны для достижения цели продолжаем просмотр Итак, mm -hmm. что касается уровня окружения. Уровень окружения – это кто что есть вокруг. И если мы рассматриваем в контексте профессиональной деятельности и заработка, то у вас этим окружением это будет непосредственно ваша работа. Можете рассказать, чем вы занимаетесь и в чем заключается смысл вашей деятельности? Ну, смысл моей деятельности, я чем я занимаюсь, я, в принципе, простой водитель, mm -hmm большегруза, груза, uh -huh. не дальнобойщик, но водитель большого груза. Но у меня такая очень широкая специальность, широкая в том плане, что, что у меня много всяких, скажем так, ну способов, начиная от экскаваторов, всякие ну, спецтехника, скажем. Uh -huh. так. Вот. И ну, вот и довершение ко всему, да. ислам. А вот сейчас, пожалуйста, просто расскажите, как проходит ваш день с чем вы ежедневно встречаетесь, с какими людьми сталкиваетесь и э, непосредственно по местности. И, если я правильно понял, вы водите большой автомобиль, вы э, можете водить экскаватор, ну, то есть хорошо дружить. Да, А что непосредственно вы вот ежедневно делаете? Ежедневно, то есть мы переходим на, на уровень поведения, да? Интересно. Ну, есть, я буду, вы будете просто рассказывать, подружу. а я буду в разные уровни это записывать, понял, в зависимости понял, от того, чего, ш, чего это касается. Что и кто, ну что я делаю? Ну, работаю, работаю, то есть выполняя определенное задание, которое, ну, допустим, иные, которые мне прилетает с фирмы, допустим, mm -hmm. с фирмы, на которой я работаю. То есть, работаю. Давайте еще больше по, про окружение. Вот вы идете на работу. Что вас окружает? Ну, техника, если я правильно понял, да? да. техника, ну, на, на моменте старта меня окружает ну, с утра коллеги. Uh -huh. Ну и дальше меня окружает, в принципе, сама работа, сами объекты, люди, которые управляют там этими объектами. Uh -huh. так, куда ты приезжаешь, именно выполнять тот или иной данный сервис. Ну, Супер. Вот и все. Вот теперь более яснее стало. Уровень окружения отвечает на вопрос, кто и что есть вокруг. Но обычно, когда человеку задаешь такой вопрос, кто и что вас окружает, он начинает несколько путаться. Для того, чтобы действительно выявить его уровень окружения, мы прибегаем к небольшой психологической уловке и просим клиента описать его среднестатистический день либо еще лучше среднестатистическую неделю, чтобы он рассказал, где он живет, где он просыпается, как он проводит свой день, как он едет на работу, на автобусе, либо на своей машине. С какими людьми он встречается, общается, коммуницирует, с какими предметами он взаимодействует. Именно для этого я и задал вопрос. Опишите, пожалуйста, свой среднестатистический день. Хорошо, теперь по поговорим про поведение. Как вы в этом всем себя ведете? Вот что вы делаете? Я... Стараюсь выполнить качественно свою работу, то есть именно, допустим, именно тот спектр задач, который мне поставлен, я стараюсь выполнить его. Но это уже, в принципе, возведено. Ну, именно те клиенты, к которым еду, допустим, я уже, ну, уже многие годы на них. Ну, я это хорошо знаю, зам, Здесь, да. здесь на уровне поведения вообще простые mm -hmm. вещи. Что я делаю? Сажусь в машину, еду, заполняю какие-то бумаги. Ну, я здесь фантазирую, просто хочу, чтобы вы поняли. Понял, понял. вот очень, есть более очень, конкретно, очень, очень примитивно. Да. Так, ну, во-первых, каждый день что-то может быть разное. Ну, основная, допустим, в зависимости от того, какой сервис. Допустим, я сажусь в машину, завожу, вставляю карточку для вождения, скажем так, слот. Вот, еду, допустим, загружаю, загружаю тот или иной, например, допустим, железный ящик, гружу его, допустим, на, на прицеп, прикрепляя прицеп, ну, то есть прицепляя прицеп, допустим, дальше, и дальше поехал, допустим, до, до клиента. Там mm -hmm. я, допустим, делаю спуску, точно так же, ну, это заполняю документы, допустим еду на допустим на весы завешиваю там полностью если если я обхожу, то есть то лимит по весу вот то я оставляю все так как есть ну, вот подписываю документы и еду уже на центр на разгрузку допустим, Супер. Вот плюс минус вот, хорошо как ведут себя другие люди что они делают другие люди кто ну, те, которые присутствуют. Вообще, с кем вы встречаетесь в процессе выполнения вот этой своей работы? Выполняет свою работу, допустим, кто-то, допустим, там, ну, он, допустим, или экскаваторщик, когда ты приезжаешь на место, кто-то, допустим, начальник ответственный, который подписывает тебе... Хорошо, начальник-экскаваторщик, а что они делают? Выполняет свою работу. Ну, ну, что, ну, что конкретно? Я вот сейчас тоже выполняю свою работу, но мной, наверное, вы, вы имеете в виду более конкретизировать, да, да, да, экскаватор, экскаватор, да. загружает тебе угу. начальник, смотрит, контролирует, да. подписывает документы, общается со мной. То есть, ну, в вот Италии, так. допустим, где я проживаю, там, допустим, общение – это обязательная часть, то есть, ну, то есть подойти там, ну, поболтать, ну, как шутка Супер. такая, у, итальян... бы... у итальянцев э эрогенная зона – это на языке, то есть, ну, в смысле, то есть обязательно ты должен, uh -huh. то есть присутствует такой этот момент, то, что ты должен пообщаться. Супер. Хорошо, а теперь перейдем на уровень способностей. То есть понимаете контекст, да? То есть сначала да, то, да. что есть вокруг, дальше кто что делает, а на третьем уровне, на уровне способностей, мы сейчас уже поговорим о ваших способностях, точнее, как вы это делаете, да, если по-другому сформулировать. Или иными словами, какие у вас есть способности? Да, на мой взгляд лобский розум как говорится по-украински особых способностей способностях а таких прямо нет но допустим я справляюсь хорошо с механикой с техникой вожу грузовик с различными да, родами техник. Ну, вот, то есть скажу, у вас есть говорится. навык вождения грузовика угу. хорошо вы разговариваете на каком языке на итальянском, на так. русском, у вас на и... чеченском. Есть навык итальянского языка, правильно? Так, да, да. Так. так, хорошо. Какие еще у вас есть навыки, способности? Ну, смею так заметить. Вот обычно почему-то мы свои навыки не сильно ценим, но организаторские способности у вас есть организаторские есть, способности супер способности, да. то есть у меня получается очень допустим, ну, в моей практике, то есть это подтвержденная практикой допустим могу рассказать что можно до да, рассказывать да конечно Своей работы да да да, да. да. вот если вы помните, был коста-конкордия был такой корабль который ну который потонул, очень известная история на где-то лет шесть-семь, я точно не помню, сколько лет назад, который, ну, капитан затопил очень итальянский лайнер круиз и круизный. И там как раз, когда его тоже очень известная история на весь мир, работали различного рода суда, вот, и... Ну, в общем, они выкачивали из него всякое, всякое ну, всякого различного, ну, полностью, то есть очищали все это судно, и вот эти суда после вот этого ихнего фрахта нужно было, говоря, в общем, приводить в порядок, скажем так. Ну, и вот чисто случайно на нашу фирму вызвали на, на этот сам, так получилось, что я попал как, как организм, бригадир, это самое, и... В общем так могу сказать, что у меня получилось организовать эту работу полностью по там каждый день простое было около 90 или 100 тысяч евро, то есть за это судно. Вот. и у меня у меня получилось минимализировать, скажем так, то есть конкретные рамки определенное время, то есть сделать так, чтобы отпустить, ну то есть выполнить работу, пусть судно, учитывая тот факт, что сама компания наоборот была больше заинтересована в том, чтобы чем больше судно просто простояло, на ну, то есть деньги. Uh -huh. ну вот вот такой вот такой у меня опыт был, то есть тут, скажем так, я не то что хочу там, поход... нет -нет, ну, просто мы, взять мы... И сказать, нет, я я реально подтвержденный, свой, то есть я получил время за это ну, вот есть такие организации. Да, мы сейчас просто по факту, да, говорим о способностях. Какие-то навыки, может быть, у вас есть. Я уверен, что мы сейчас перечислили. Я вожу грузовик, знаю итальянский язык, ну, русский, чеченский, да. И организаторские способности. Что еще? Ну, есть еще, очень быстро схватываю информацию. Вот это тоже еще один из моих навыков. То есть... Так, как говорил Максим Дорофеев, думать – это больно. Uh -huh. так, быстро схватываю думать. информацию, классный навык. Быстро обучайтесь, uh -huh. наверное, да? Это тоже. Да, да, и обуч обучаюсь тоже очень быстро, да, вот, вот это тоже у меня вот очень получается, без, без сильных таких углублений в тему, я вот быстренько-быстренько схватываю информацию и, uh -huh. и внедряю ее, скажем так. Вот вот люблю еще одну вещь заметил у себя можно да, снова свой опыт рассказать да, конечно да да есть ребята в Ютубе вот точно так же как и с вами Вот комментарии есть была такая тема по теплицам которая меня допустим интересовала вообще сельскохозяйственная тема меня очень сильно интересует и сами ребята с России и я вот, ну, продавали, ну, проект теплицы, допустим, ну, за какие-то сущие, скажем так, копейки. Ну, и я купил этот проект, вот, ну, и в процессе у нас завязался с ним разговор. А я, изучив их проект, просто увидел, что у ребят, ну, реально потенциал, но ну, он, он зашкаливает, те деньги, которые я заплатил, но ну, они реально смешные, Но ну, это... Это не та цена за тот труд, который они, ну, который они продают И когда они преподносили свой, свой товар, то есть клиент как-то, он преподносился с такой, ну, со слабой, что ли, позицией. Вот, ну, человек немножко не уверенный, а вот туда-сюда. И вот за три копейки их постоянно дергали вот эти клиенты, то есть звонили, выносили им мост, там туда-сюда, пока у нас не состоялся с ними диалог, и я им, скажем так, простроил а, такую цепочку, самая главная ценность, которую я, ну, то, то есть а, то, что я увидел, то, что ребята просто тупо не ценят свое время, вот, например, я, мы с ними поговорили, я их прохожу они мне начали рассказывать свои, свои те или иные проблемы, не зная почему, откуда у меня это, или, или с опытом с рабочим, или а, ввиду того, что все-таки уже 46 лет, э, я им обрисовал ситуацию, я им внедрил, можно даже так сказать, я им внедрил цель своего времени, которое они вкладывают, потому что они реально на, вот, на, на, на свое время, на, они не обращали внимания, ребята начали в свое время, вот недавно ну, с Новым Годом поздравляли, мне звонили. Вот у них такой бум, выстрел получился конкретно. И он мне звонит. Алексей его зовут, он говорит, Сергей, вернее, Алексей. Он Мне говорит, Ислам спасибо, Рахмет, большое, огромное, и, говорит, ты благодаря тебе, говорит, вот, у нас, говорит, вот, мы, мы реально говорит, стали такими жесткими, конкретными, такие продажи мы конкретно делаем. Сейчас реализуем, говорит, такие проекты. Ну, мне реально, мой, как бы сказать, мне, мне такой реальный подъем это дало, и, и, ну, и для меня как бы такое утверждение, что все-таки в этой жизни, ну, как бы. Как бы сказать, что я что-то, ну, какие-то скиллы, какие-то навыки, что-то во мне есть. То есть, такое, что, то есть, видать, э, они э, ну, видят то, что то, что я, допустим, себе не вижу. Ну, вот, вот, вот такая еще, вот это я. Угу. Вот благодаря вот этому опыту, я вот это, Если я правильно осознание. понял, это можно назвать, что у вас есть навык убеждать. Или доносить, свои или, мысли. или доносить свои мысли, я не знаю, ну, мне, мне, мне почему-то не кажется, что у меня получается хорошо доносить свои мысли, потому что я не, не сильно ну, в разговоре, не... но, как показывает практика, вот мне ребятам получилось помочь, ну, возможно, потому что они открыты именно к этому, бывает, бывает такое, что... Бывают люди открытые, но... Тот, кто доносит, не может донести мысли. поэтому мне кажется, что у вас есть вот этот навык доносить свои мысли. Ну я вот просто вижу, вот я увидел в них реальный потенциал, я увидел у них то, что ребята ну, действительно, ну на миллион я даже даже так могу сказать, то есть что современное у у будущее, учитывать тот факт, что он 21, 22, 23 года, ребята. То есть, угу. абсолютно... И все-таки вот, вот этот навык, как его можно назвать, навык убеждать или доносить свои мысли? может, навык видеть сильные стороны, не знаю угу. даже как. Ну, смотрите, то, что я вижу, угу. видеть сильные, видеть сильные стороны, я просто параллельно пишу, угу. и доносить мысли, потому что если вы не умели доносить мысли, то даже если бы вы... 500 раз видели сильные стороны, вы бы не смогли с ними договориться. Да, логично, да. Угу. Ну, Давайте я просто помечу, доносить мысли и видеть сильные стороны. И еще мне показалось, угу. что у вас есть такой навык, который называется управление временем. Если вы консультировали ребят по поводу ценить свое время, вы просто скажите так или это или нет. Да, да, да. Так, так, так. Угу. так. Хорошо. У меня присутствует ценность времени, допустим, я всегда угу. на этот факт смотрю. Супер. Хорошо. Что-то еще может быть из навыков можете о себе вспомнить вот в контексте профессиональном, что есть у вас? Есть еще один навык, но он немножко недоработанный, но он таки есть. Это навык, допустим, систематизировать навык угу. систематизации. Вот. Плюс у меня получается, допустим, некоторым людям просто получается иногда помочь разобраться со своей жизнью. То есть, допустим, еще я очень много вижу цепнотов у людей, которые просто погрязли в планировании, просто погрязли в, ежедневных, в ежедневной рутине, ежедневных делах и не знают, как с этим разгребсти ну, допустим, как разогрести эту всю кучу, как правильно распланировать свою жизнь, там, допустим, ту угу. же самую пластеризацию дня провести, то, то же самое создать систему по управлению своими, своими делами, по управлению своим временем, вот. Ну и, и немножко могу рассказать вот в плане личностного развития, что-то может угу. быть. Правильно ли я, я понял, исходя из ваших слов, что вы, во-первых, хороший угу. слушатель, умеете слушать? Не соглашусь. Не Слушать, конечно, меня, не, не, не, не, мне кажется наоборот, я очень плохо слушаю. Мне вот супруга тоже говорит, ты меня иногда говорит, слышишь. Ну вот, не ну, то, Вы что -то знаете, иногда, супруга, но... супруга это вообще отдельная история. Супруга... Я понял, все. <свят> то есть сюда мы не да, да, Сюда мы супругу не будем пока хорошо. Я просто предположил, вы сказали, что нет. Хорошо, но у вас есть навык систематизировать, и вы можете помочь людям разобраться с тайм-менеджментом, да? Да, могу, могу. Вот это mm -hmm. действительно могу, и мне это очень интересно. Допустим, mm -hmm. вот я, я прям кайфую от того, что я разгребаю те или иные кейсы очень рекомендую на уровне способности задержаться подольше почему потому что многие люди очень сильно себя недооценивают либо обесценивают и здесь годятся все способности которыми ты обладаешь либо обладает твой клиент с которым ты проводишь данную технику напоминаю что уровень навыки и способности отвечает на вопрос как я это делаю или как он это делает, какие у меня есть навыки, какие у меня есть способности, какие у меня есть возможности. Нужно перечислить все, от умения заваривать чай до каких-то сложных вещей, там, навык программирования, навык знания английского языка, ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь важно не полениться и потратить на это время. Почему? Потому что, когда мы будем спускаться по модели нейрологических уровней вниз и структурировать, составлять свой план действий для достижения необходимого, у вас уже будет конкретный список того, что у меня уже есть, и вы добавите что-то, чего вам действительно не хватает на этом уровне. Хорошо, давайте теперь перейдем на уровень убеждений. Если вдруг какие-то способности будут еще возникать, я их обязательно просто помечу, потому что ну, такое что бывает. И вот сейчас мы поговорим про... Убеждения, которые касаются именно вот этой вот вашей цели 5000 в месяц. Вы изначально уже, когда мы общались, выдали одно убеждение, которое звучит так, что вот в моей профессии, когда я достиг потолка, выше потолка уже не, не прыгнешь, потому что есть рынок. Это первое убеждение, которое я сразу запишу. Выше рынка не прыгнешь. Я так его обозначу Если имеется в виду в данной профессии. Ну да. Во всяком случае вы это сказали, и я думаю, это справедливо отнести к уровню убеждений. Да, да, да, такие есть. Угу. И здесь я вам, кстати, порекомендую немного даже, может, отойти от профессии. А просто сконцентрироваться больше на сумме вот вы хотите 5000 евро в месяц okay. и что вы об этом думаете можете просто мне сейчас просто сейчас говорить что говорится об этом я думаю о том что мне нужно во-первых вы профессии выбраться на другой рынок то есть выбрать другую нишу и начать разв в ней но тут а, присутствует риск того что а, если я а, сделаю этот переход очень резко то есть получается а, у нас есть обязательства у нас есть семьи сама ну вы, вы понимаете о чем я. То есть, тут может произойти резкий просед вот uh -huh. а, если бы допустим на сегодняшний день я был бы сам, допустим, как я бы не задумываясь этот переход бы сделал бы, то есть я бы просил бы эту работу, которая в принципе мне уже, честно говоря, не нравится уже, то есть не то, что сама работа не нравится, мне сам факт того, что я работаю на он мне он мне очень сильно ну, досаждает, скажем так, это раз и за годы откуда-то изнутри вышла на поверхность такая ценность как свобода то есть свобода свободу я делю на три части можно могу рассказывать да да, да конечно рассказывай. да да свобода для меня это во-первых это физическая свобода то есть это то есть когда ты там ну, допустим не находишься нигде в тюрьме там ну вот ну, это физическая свобода, второе юридическая свобода, юридическая свобода для меня это когда ты взял свой паспорт, положил себе карман, чтобы это был такой паспорт, когда ты мог поехать в любую страну есть, или работать в какой-то другой стране мира, или то есть без никаких проблем это юридическая свобода и вторая и третья, третья составляющая для меня это финансовая свобода. На сегодняшний день для меня самая проблемная, то есть имеется в виду вот сфера как в которой именно я хочу разобраться и который я хочу именно вот хотя бы подтянуть так, чтобы у меня был какой-то гигиенический уровень, я называю, то есть покрывал какой-то доход, который покрывает все мои, все мои ну, обязательные скажем так, расходы, вот, при котором у меня фактически освобождается голова и я начинаю, с, ну, высвобождается, естественно, тут же и включается и power management, появляются новые силы те которые ты тратишь на работу то есть у тебя они высвобождаются и дабы подумать хотя думать и к реализации других проектов я уже приступил я давно к ним приступил в принципе вот чтобы ну не знаю может быть я немножко сумбурно объясняю но да, я, отлично. я вот вижу вот, вот вот в таком контексте поэтому я хочу выйти из, из этого из, из работы по найму знаешь что будет нелегко зная что возможно возможно меня ждет ну, скажем так ответственность если если где-то иногда в работе то получается как бы сказать скинуть ответственность там когда уже ну, начинают припекать скинуть ответственность на кого-то ну благо это есть возможность Почему? Потому что ä, всегда кто-то или из руководства, или это самое, когда ты выполняешь что тот или иной ведро, но оно косячит, то есть они ну, не и у тебя всегда есть маска, скажем так, сказать, ребят, вот здесь запортачили, поэтому это вот так. Но с другой стороны, ты понимаешь, что когда ты... Выйдешь в свободное плавание, что такой возможности у тебя уже не будет. Отмазок у тебя никаких не будет. Ответственность полностью лежит на тебе. И вот присутствует такой страх. То есть, я думаю, это естественно, в принципе, страх. Не то чтобы... В принципе, сами ошибки меня не пугает, но вот именно, что произойдет такая ситуация, когда у меня вот произойдет такой раздрайв, что, что финансовая составляющая просядет там, и, и семья, допустим, ну, будет нуждаться, а ты не можешь, допустим, вот эти элементарные... То есть в моем в моей системе ценностей семья — приоритет очень сильный. Если, хотя я сам по себе такой человек очень неприхотливый, даже если мне придется, допустим, на примере, я говорю, в моей практике, в моей жизни это было, я спокойно купить спальный мешок, закинуть все свои пожитки на спину и двинуться вперед по жизни. то Допустим, вообще никаких проблем. Вообще не пугает меня вот ничего. ничего Единственное, что вот а и надо скажем так, обеспечить вот финансовую составляющую. Ислам, правильно ли я понял, что если вы резко поменяете вид деятельности, то могут начаться mm -hmm. финансовые проблемы? Именно так. Да. Mm -hmm. Но еще, еще, один, еще одна такая ремарочка, чтобы вот это все сделать, мне нужно основательно подготовиться. То есть я выбрал э, те сферы деятельности, я выбрал страну, где я буду, где я хочу э, работать. То есть, имеется в я выбрал сферы деятельности, в которых я хочу развиваться. Я все это выбрал, я уже делаю целенаправленные шаги в этом направлении. То есть, допустим, мне очень, очень дровит сама тема, допустим, сельского хозяйства. Не знаю, я, я все время основываюсь на своих чувствах, они а вот откуда постоянно копаясь в себе. Вот почему и ваш канал я постоянно смотрю. Вот, то есть, вот это все мне помогает разобраться в себе. И вот на основе вот этих чувств, которые у меня возникают, я стараюсь. То есть, я их не игнорирую, я их не запихиваю. Я, я, я, я начал прислушиваться к себе, я начал слышать себя, что я хочу. Вот. Я не знаю, я понятно объясняю нет. Это не важно. Вы объясняете так, вы объясняете. Главное, вот, чтобы вы понимали то, о чем вы говорите. Я, ну, я естественно, я понимаю. Вот для меня, ну то есть вот я иду вот потихоньку, потихоньку я готовлю. Не то чтобы я ничего не делаю, но, скажем так, я вот понимаю, что если я резкий переход такой сделаю, то возможно будет где-то. Самое. Ну и вот я и готовлюсь, и, и самообразовываюсь, и допустим, ну, я знаю, что ямы будут по-любому, без этого, ну, ну, никак, ну, просто угу. никак. Вот. По-любому сложно, по-любому будет трудно, но с другой стороны, меня это не пугает, наоборот, как-то так. Сейчас, очень важно. Уровень убеждения и уровень Ценности отвечают на вопрос, во что вы верите, что для вас ценно и что для вас важно. И на данном этапе, напоминаю, что когда мы идем по пирамиде вверх, мы просто описываем свою реальность. То есть ничего не выдумываем, ничего не планируем, а просто пишем как есть. И здесь вылазят очень разные интересные убеждения. Которые касаются и цели. Очень часто люди начинают рассказывать, почему эта цель невозможна, недостижима или что им мешает. И это все является уровнем убеждения. Поэтому просто выписываем, выписываем не только убеждения, которые касаются цели, но и все в целом убеждения и верования, которые присутствуют в вас или в тебе, конкретно на данный момент. Времени И идем дальше, поднимаемся на следующий, более высокий нейрологический уровень, который называется уровень идентичности. Хорошо. Ислам, давайте теперь перейдем mm -hmm. еще на более высокий уровень. И уровень называется mm -hmm. идентичность. И кем вы себя считаете? Если у вас сразу не приходит на ум кем, то можно придумать какую-то метафору. А, кем я себя считаю, именно... Вот просто, вот как, как услышали ответ, вопрос, так и ответьте. Хорошо, я, я, я вам отвечу, но здесь присутствует присутствует моя религия, потому что я сам по себе очень... Вот, и по имени вы, наверное, поняли. Да, что да. Я, да, я отношу себя, допустим, я адек, допустим, я мусульманин. Вот, и у меня очень сильно, то есть особенно в последнее время, вот... Именно религия, она так, скажем так, сильное влияние оказывает на мою жизнь, потому что я, я нахожу в своей религии, несмотря на то, что я верующий, с самого рождения, скажем так, вырос верующий верующей семье, я нахожу в своей религии умиротворение, я нахожу большинство ответов на свои вопросы. Возможно, найду и оставшуюся часть, но... Скорее всего, до этого надо просто дойти, ну, то есть это такой эволюционный процесс. Вот, и, и если вы меня спрашиваете, кем я себя, я, я вам скажу так, я раб Аллах. То есть, ну, это а, обычно слово раб, оно ассоциируется как-то негативно. То есть, да, но на, в моем случае, наоборот, это честь, это, это скажем так, это статус для меня. Я, я считаю, что я один из тех, кого выбрал Господь. Я снова, давайте, то есть я не хочу никого там обидеть, я не хочу даже люди, которые вот ребята, которые вы нас будете слушать, я просто рассказываю, я чувствую, вот, вот это да. я рассказываю. То есть без суждений, без чего. Я, я рабовах. Отлично. Дело в том, что тут каждый сам интерпретирует, и а -а -а. нам на самом деле не важно, кто как это оценит, потому что то, как вы себя считаете, вот так и правильно. И здесь мы не имеем права вообще там ни во что вмешиваться. Хорошо. И как вы думаете, Ислам, какой смысл вашей жизни? Мой смысл жизни – это, ну, может быть, немножко будет так, ну, конечно, заезженное слово «успех». Мой смысл жизни – это успех в мирах. Успех в обоих мирах? Да, да, да, класс, хорошо. Это быть, вот я объясню немножко, немножко, может быть, так пространство. Успех в обоих мирах, ну и прожить счастлив, успешную счастливую жизнь, но успех в обоих мирах, то есть угу. в этой жизни. Если я правильно а понял, и, и, и в материальном, да. и в духовном. Правильно. Естественно, естественно, угу. да, естественно. Я считаю, что э, духовное невозможно достигнуть без определенного уровня материального, угу. материального благосостояния. Супер. Почему? Потому что ты, когда у тебя материальная составляющая она на высоте, то есть у тебя появляется куча всяких возможностей, дабы поднять свою духовность, то есть угу. выскочить вперед. Смотрите, Ислам, мы сейчас прошли... Постарались прояснить вашу пирамиду нейрологических уровней с самого низкого уровня до самого высокого. И мне кажется, мы уже прошли такой большой путь, прям и много чего выяснили. Во всяком случае, если до конца вы не осознаете, что мы выяснили, я вам буду пояснять. И я. Как я себя... вас я, я, я, я не осознаю, но я просто вижу что ну, что вы видите но ну, я поэтому для меня и ценна эта практика тем что я когда вам написал возможно вам с высоты как бы сказать вот иногда те вещи которые ты делаешь они настолько они у тебя уже встраиваются подсознание ты выскакиваешь на новый уровень и что ты думаешь что остальные люди точно также ну, думает точно так же, у нас не зря же, говорит, по себе людей не судят, но все равно мы судим по себе, то есть на, да. на базе своих там, да-да-да. И вот, возможно, когда вы свое видео, допустим, записываете про ту же самую пирамиду Дилца, да, допустим, да, я вижу, как вы пытаетесь донести на таких примерах, но все равно вот, вот сейчас мы с вами общаемся, я не смог бы вот этого всего сам сам сделать, то есть вот, всю вот эту работу вести вот насколько это... вы вот своими вопросами вытаскиваете все на ручь? Это я к тому, что, ну, прокомментирую вашу вот эту вот последнюю реплику. Все дело в том, что я глубоко убежден, что каждый человек это может сделать самостоятельно, но чтобы это самостоятельно сделать, нужно потратить полчаса времени или час сесть с ручкой и позадавать себе вопросы, потому что в голове оно вот так не работает. Либо, конечно, лучше обратиться к другому специалисту. Почему я говорю? И другой специалист, о, я хочу вас просто поправить тоже. Он смотрит не с высоты профессионализма или чего-то, он просто смотрит со стороны. Поэтому важно иметь другого человека. И как я, знаете, я считаю, что профессия коуч, там, это человек, об которого можно подумать. Понимаете, подходит. Да, да. Кла -кла классно, да, классно. Л лично я, когда у меня не хватает своих каких-то ресурсов, навыков решить какую-то свою жизненную задачу, я иду к коучу, но не для того, чтобы он мне помог решить задачу, а для того, чтобы я мог об него подумать. Я иду за тем, чтобы он мне позадавал вопрос. Хорошо. Почему почему вас сейчас понимаю? Потому что я сам, когда обращается с тем или иным вопросом я, я я просто вот как вы сказали взгляд со стороны и у меня вот тоже точно так же на, получается допустим помочь человеку допустим вот точно так же увидеть то что он сам допустим не видит то Итак, мой дорогой НЛпер, мы уже добрались до самого верхнего уровня, поговорили даже о миссии. Благо, ислам у нас оказался очень вдумчивым клиентом, и уровень идентичности, и уровень миссии у него не вызвали затруднения. Сразу могу тебе предупредить, что обычно у человека уровень идентичности и уровень миссии вызывают какие-то затруднения, потому что ну, человек не часто задается вопросом, а кто я такой и какой смысл моего существования. С исламом мне как... Коучу повезло Итак, мы поднялись в самый верх сейчас будет происходить самое что ни на есть магия потому что когда мы уже составили карту реальности описали реальность то как есть сейчас по модели нейрологических уровней теперь мы начинаем соотносить нашу цель которая у нас есть изначально заявлено я надеюсь ты помнишь ислам хотел увеличить уровень дохода до определенной суммы до пяти евро в месяц и теперь мы будем соотносить нашу цель с каждым нейрологическим уровнем то есть у нас уже есть карта которую мы составили и теперь мы будем вносить даже изменения мы будем проверять как соотносится миссия ислама с его целью как соотносится идентичность ислама с его целью ну и так далее по списку и там где мы будем находить противоречия там ислам будет вносить изменения в структуру своей личности ну другими словами намечать план на каждом уровне, что ему нужно изменить, чтобы цель стала возможной, реалистичной, и чтобы он мог ее достичь в кратчайшие сроки. Продолжаем просмотр. Супер. Выступ, Хорошо. Ну, так. Угу. Ислан, но мы прошли только угу. половину пути. Мы большому, По большому счету, что мы сейчас сделали? Мы сейчас просто прояснили реальность. И вы, когда будете пересматривать, мы просто систематизировали, как вы любите, структурировали опыт в соответствии с каждым уровнем. А сейчас мы пойдем вниз по пирамидке, мы уже будем удерживать во внимании, во-первых, ту информацию, которая у нас уже есть, а во-вторых, мы будем сверять свою цель с каждым уровнем, соответствует это или не соответствует. Сейчас я поясню, как это будет делать. Ну вот, допустим, у вас есть цель 5000 евро в месяц. Мы сейчас поговорим про миссию. Да? Вы сказали, что успех в обоих мирах и успешная жизнь. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, человек, который имеет такую миссию, он может получать такую цель? Я думаю, что да, мне даже кажется, что и даже наоборот, он, он должен быть успешным, должен быть чем-то. Чем Хорошо, оцент, просто... значит, смотрите, почему мы сейчас делаем такую проверку, нет ли на каком-то из уровней какого-то рассогласования. потому что иногда у человека есть миссия, допустим, просто быть счастливым, но есть а -а -а. цель зарабатывать какую-то сумму денег. И у него идет противоположность, ну то есть несогласование, потому что счастливым можно быть и без денег, да, понимаете. Uh -huh. И он таким образом начинает осознавать, что в миссию можно что-то еще включить материальное. Ну, это не про вас, это я просто так, ответвление, uh -huh. для того, чтобы было более понятно. Здесь мы сравнили. Нашу цель и нашу миссию никакого рассогласования нет. Все в порядке. Теперь мы спускаемся на уровень ниже, на уровень идентичность. Вы сказали, что uh -huh. вы мусульманин и раб Аллаха. Uh -huh. И у вас есть цель 5000 евро в месяц. Скажите, пожалуйста, вот эта идентичность мусульманин и раб Аллаха и эта цель, они как соотносятся? если эти деньги зарабатываются разрешенным господом путем то не на спиртном не на проституции не на продаже наркотиков то то эта цель она экологична с этим. Угу. Угу. хорошо а не хочется ли вам что-то добавить в свое самоощущение да в свое самоосознание может быть ну, конечно, я сейчас буду немножко выходить из коуч позиции, но Ой. то, что я вижу, да, э, я предлагаю просто опять же с другой стороны, может ли мусульманин и раб Аллаха быть, скажем так, оставаться собой, не зарабатывая такой суммы денег? Может, может, угу. может. Супер. А что нужно вот на уровне самоощущения, может быть, добавить, чтобы кем себя нужно считать еще, кроме как мусульманином и рабам Аллаха, чтобы иметь возможность получать такую цель. Вот кем нужно себя еще, с кем нужно себя идентифицировать, какую нужно, кем нужно еще быть. Ну, нужно быть человеком, то есть решающим человеком, который… Ну, вот, минуточку дайте, я соберусь с мыслями. Это очень высокий нейрологический уровень, поэтому не спешите. Обычно здесь все проходит очень медленно. Нужно быть который ну то есть ценность который выносит, ну то есть несет ценность да. человеком который несет ценность то есть это должен быть высокоорганизованный человек вот это человек который умеет видеть на два шага вперед человек с критическим мышлением человек Высоко, то есть человек, который несет определенную ценность людей, то есть люди, общаясь с этим человеком, допустим, получают, ну, скажем так, определенного рода помощь, что словом, что делом. Супер, вот. супер. Я Хорошо. Вот, я вот считаю. Вот, да. Я сейчас просто вот мы на этом уровне немножко задержимся. Смотрите, может ли э, мусульманин и раб Аллаха быть человеком, который не несет ценность, ну, скорее всего может, правильно? ну да, если он в любом, если смотреть по религии, то он в любом случае он несет ценность, Хорошо. Он в любом случае несет ценность, но он может и скажем так, ну как-то так серенько, так как-то вот между капельками, так как-то uh -huh. есть такое выражение, ну вот проскакивать в этой жизни. То, жить такое... Вы сказали очень важную вещь, что человек, который несет ценность, который структурирован, который имеет, а вот как такого человека можно назвать? Как такие люди вообще в мире называются? Люди, которые несут ну, ценность. Люди, которые не можно сказать, я не знаю, ментор. Нет. Так, ментор, так. хорошо. Ментор, ну, человек, ну, скажем так, высокого уровня человек. Хорошо. <клес> хорошо, Ислам, давайте по-другому а попробуем давайте, зайти. Давайте, давайте. А, как вы считаете, как себя называет человек, который зарабатывает 5000 евро в месяц или даже больше? Как себя называют человек? Да, как он может себя называть? Обеспеченный. Обеспеченный. Это характеристика. Это какой? А как? Uh -huh. Как называет себя обеспеченный человек? Затык, Конкретный затык. Это не затык. Я могу вам подсказать, но я хочу, чтобы вы больше сами к этому пришли, потому это очень важно. И не важно, сколько мы времени на это потратим. Это высокий Как успех. себя называет человек, который зарабатывает 5000 евро? Или даже больше и который несет ценность. Вот как бы он себя назвал? Достигатор. Хорошо, достигатор. А вы знаете какого-нибудь человека, который зарабатывает... Больше 5000 евро, может быть, даже в разы больше. И как бы вы его назвали? Он кто? Профессионал, ментор, успешный человек. Так, успешная это характеристика. А кто а -а -а. такой успешный человек? Успешный человек, который живет своей жизнью, занимается тем, чем... Да. И... Ну, и зарабатывает да и зарабатывает и он кто как одним словом его можно назвать бизнесмен отлично Нет? Ну вот это единственное что мне Да. напрашивается но, да? похоже на то что к своей идентичности для того, чтобы зарабатывать вот эти деньги, нужно добавить еще, кроме того, что я мусульманин и раб Аллаха, может быть, нужно еще добавить то, что я предприниматель или я бизнесмен. Я похоже, похоже на то? Да. да, да, да, именно, да, проскочил он. А вы, а вы говорите, что если бы я бы сел бы и сам бы это все, я, я делал уже это упражнение. Но может не с первого раза. Ладно, мы не будем обсуждать эти детали сейчас. Мы друг друга Записал. поняли. Угу. Да. Здесь нужно... Смотрите, мы сейчас делаем очень большую трансформацию на высоком уровне. Как только вы начнете, я надеюсь, что вы сейчас уже начнете себя идентифицировать не только как мусульманин и раб Аллаха, но еще и будете называть себя предпринимателем или бизнесменом, то здесь уже все начнет очень сильно меняться окей okay. okay. как себя чувствуете сейчас Отлично. Новости. полезно подъем, да. подъем. За, зашло да вот прям вот прям простраивается такая нейронная такая логическая цепочка почему потому что на уровне действий где-то у меня то есть именно вот это все она проходит как я Стараясь что-то бесцелые, что-то я делаю, организовывать и но вот там у меня этого ну, осознания этого вот как сейчас пришло не было. Угу. Очень круто. Поэтому я предлагаю сейчас сделать просто небольшой трехминутный перерыв. Мне просто нужно у -у -у. отойти буквально на три минутки. Мы побудем на связи, не у -у -у. будем ничего выключать. Я просто выключу камеру. А вы пока поосознавайте, поосознавайте у -у -у. вот. То, что сейчас получилось я, я телефон оставляю включенным. Да? да вы оставляете включенным мы никуда не расходимся я просто физически отойду на три минуты Все, я, а я вы поосознавайте насколько важно еще себя идентифицировать как предприниматель хотя предприниматель, предприниматель это не -то. обязательно тот кто работает сам на себя есть очень много предпринимателей которые работают и в других компаниях это я так вам просто вбрасываю мысли которые можно подумать и и здесь, мой дорогой Нелпер, произошло очень важное событие, очень важное преобразование в самоощущении и в самоидентификации ислама. Потому что, понятно, что с моей помощью, может быть, где-то с моими подсказками, но он нашел, как изменить свою идентичность. Если он себя считал мусульманином и рабом Аллаха, то сейчас, когда он начинает еще себя идентифицировать как Предприниматель, либо как бизнесмен, он начинает уже, если спускаться по нейрологическим уровням, встраивать в себя немного другие убеждения, начинает думать о каких-то новых способностях, которыми обладает тот же самый бизнесмен или предприниматель это очень важный момент если ты будешь проводить эту сессию кому-то ты будешь замечать вот это воодушевление или вот эти вот инсайты либо озарение когда человек находит тот недостающий кусочек которого ему не хватает для достижения цели если ты обратил внимание ислам очень сильно воодушевился когда мы добавили ему вот эту вот недостающую самоидентификацию дорогой мой друг если ты хочешь очень Участвовать в подобных демонстрационных сессиях или хочешь просто разобраться в себе и тебе нравится то, как я преподаю нейролингвистическое программирование, по ссылке в описании есть мой пошаговый онлайн подробный видеокурс NUP-практик, где разобраны все техники нейролингвистического программирования уровня практик. Я тебя приглашаю ознакомиться с программой, и если вдруг ты захочешь обучаться, для тебя прямо сейчас действует специальная... Цена. И более того, сразу после оплаты ты можешь приступать к изучению видеоуроков. И этот видеокурс является бессрочным. То есть ты приобретаешь его один раз и учишься всю жизнь. Эти материалы будут всегда тебе доступны. Такого предложения на рынке на сегодняшний день просто нет. Продолжаем просмотр. Ислам, я вернулся. Может быть, какие-то какие новые мысли возникли? Ну, выскочила сразу первая мысль, выскочил такой страх. То есть вы после того, когда, когда мне сказали, что то есть можно быть предпринимателем не только то есть в свободном плане, можно быть предпринимателем в структуре своей фирмы, Ну, я просто вспомнил, что страха, потому что, ну, типа того, что я, я же об этом думал, чтобы как сказать, бы, то есть у меня уже были такого рода мысли а возможно ли я там что-то что-то предприму такое чтобы находясь находясь скажем так в контексте той структуры в которой я сейчас работаю вот мы ну и... Не, не, не знаю, не, не могу объяснить. Вот немножко что-то непонятное тоже такое. Ну, супер. Страх, ну, конечно, это нормально, Юлия. Да. Здесь, здесь вопрос в том, что, ну, вот кто такой предприниматель? Это тот, кто предпринимает какие-то действия, да, принимает решения самостоятельно и берет за это ответственность. 100%. Наверное, страхи возникают, когда вопрос об ответственности. Но я вам могу сказать, что у вас с этим все в порядке. Вы сами уже на уровне способностей это нам прекрасно объяснили, что вы там организовали очень хорошо, когда нужно было держать сроки. Ну, это я. Один, один из случаев, скажем. Один из случаев. Тем не менее, у вас уже есть это в опыте. Это то, что я вам да. просто подсказываю, то, что у вас есть в опыте, Поведение, скажем так, и способность предпринимательства, поэтому бояться ничего не нужно. Но мы тогда спустимся чуть ниже, и если вы осознали, что нужно еще в свою самоидентификацию внести такое понятие, как предприниматель, либо бизнесмен, как а -а -а. бы вы это ни называли, то спускаясь на уровень убеждений, здесь мы задержимся подольше. Uh -huh. Я вам сейчас просто перечислю все те убеждения, которые я успел записать и которые посчитал важными, которые касаются вашего запроса. Вот смотрите, у вас есть цель получать э, 5000 или больше евро в месяц. Uh -huh. И Что вы об этом сказали? Вы сказали, я знаю, что ямы будут. Я сейчас просто перечислю, а потом uh -huh. задам вам другой вопрос. Да? Я знаю, что будет трудно. Если я поменяю работу, то начнутся финансовые проблемы. Также вы сказали, выше рынка не прыгнешь. Выбрать другую нишу и, и развиваться в ней. Если делать резко, то резко просяду. Если бы я был сам, имеется в виду без семьи, то я бы бросил работу. Я знаю, что будет нелегко. Ответственность будет на тебе финансы просядут семья будет нуждаться и свобода равно свобода физическая юридическая и финансовая вот те убеждения которые были да какие-то может быть вас ограничивают какие- то возможно вас наоборот стимулируют но мы сейчас будем говорить не о том как их изменить потому что процесс изменения уже идет. Да? Как говорил Милтон Эриксон, изменения неизбежны. А я хочу вас сейчас простимулировать, порассуждать на такую тему. Вот у вас есть цель зарабатывать 5000 евро или больше. И несколько минут назад мы совместно осознали, что важно еще себя идентифицировать как предприниматель. Скажите, пожалуйста, какие новые нужно себе внедрить убеждения, которые будут вам помогать оставаться предпринимателем и которые будут способствовать достижению вашей цели. Давайте просто порассуждаем. Во что нужно Можете верить? Повторите еще раз вопрос. Вопрос заключается в том, что во что нужно верить, в чем нужно быть убежденным, что человеку, который может делать эту сумму в месяц. Должна быть убежденность в том, что деньги зарабатывать легко. Так. Должна быть убежденность в том, что деньги есть везде. Так. Потому что мне сразу приходит на ум, не знаю почему можно да говорить да конечно конечно да да да, да. а мне приходит вот такой вот такой фрагмент помню и был один такой документальный фильм про, про Питер про Санкт-Петербург то есть но ну, во времена блокады вот но ну, именно выстроен в ну документальный фильм получается вот где очевидцы рассказывают а Вот именно о тех сложных годах, ну, то, вернее, то, то сложное время, когда Ленинград был под блокадой во времена Второй, Второй мировой войны. Вот. И там один рассказ, я не знаю, почему он врезался так в мою, в, мою это самое, в мою голову, но на фоне того, что умирало очень большое количество людей, была всегда прослойка людей которые никогда ни в чем не нуждались. То есть были, конечно, те люди, которые имели отношение там, к власти, но была еще одна простойка людей, которые, несмотря ни на что, никогда не унывали. И фактически даже в такое тяжелое время они умудрялись то есть, поддерживать себя и свои семьи на колу. И я сделал себя вот она у меня укоренилась, вот эта мысль, я не знаю, вот именно рассказ, mm -hmm. я просто такой, у меня вывод отсюда вылетел, то, что деньги и возможности есть всегда и везде при любой ситуации. Mm -hmm. То есть даже вот в такой критической, насколько кажется, ну, ну, ну все, ну, ну, хуже уже некуда. Ну даже если предполагать, предпри, то есть предпринимать определенного рода усилия, если работать в этом направлении, то есть систематически, монотонно, то есть даже здесь можно умудриться выжить и достичь успеха, даже в таком То есть это я так с вами поводу. Mm -hmm. То есть это вот еще одно убеждение, которое должно быть у человека, что то есть деньги зарабатывать легко. Мы уже записали, да? Давайте я вам просто скажу, что я записал. Первое. Угу. Деньги зарабатывать легко. Деньги есть везде. Деньги и возможности есть в любой ситуации. И еще одно, что последнее я записал. Если предпринимать усилия, можно достичь успеха. Угу. И видеть, видеть проблемы. Еще одно. Видеть проблемы и их решения. То есть там, где не видят другие. Угу. так еще какие убеждения должны быть у такого человека да думать это больно конечно вот, ничего... Вы слышали это выражение? Да, Думать, да, больно. Думать это больно. Больно, да. Это... Вот. Какие еще убеждения могут быть у человека, который зарабатывает... Деньги mm -hmm. — это хорошо. Это добро. Вот. Mm -hmm. Почему-то, объясню почему, потому что вот всегда... Деньги – это добро, детства... правильно? Тут просто связь прервалась, да? Да, -да деньги – это добро, да. Почему-то вот с самого детства, вот, к сожалению, наверное, скорее всего, это этот социалистический, что ли, <с4ग> строй, <с4ग> который оставил след... Мы же все родом фактически оттуда, получается. Ну, вы, я не знаю, вам сколько лет, вы застали. 36. Ли? Да, ну, на 10 лет младше меня. Ну, вот этот советский менталитет, который, и вот, ну, образ жизни, который в то время был, вот это постоянная постоянная нехватка, хотя, хотя вот мы спускаемся потихоньку-потихоньку все-таки в семью, Наверное, все, и все идет оттуда, семьи. Вот. И вот чувствовалась вот эта постоянная нехватка, нехватка средств, денег. Хотя у меня отец был человек, что он был очень предприимчивый. И вот, несмотря ни на что, он умудрял. Он переехал снова в Казахстан, на работу, самое, и самое благосостояние семьи, вот он поднял на совершенно кардинально другой уровень. То есть, ну, и вот, вот этот, э, остается в, осталось в голове, что деньги зарабатываются тяжело. Вот, и мне вот это хочется, вот, этот, вот эту пигму, вот прям ее разломать, выкинуть чертям собачьим. То есть, э, наоборот, хочется строить убеждение, что деньги легко почему-то вот постоянно вот внедрялась ну, в, ну, в семье вот, вот именно бытовало вот такое мнение и, и вот я вот в противовес этому то есть я считаю что человек должен считать что деньги зарабатывать только что деньги это есть добро не, и еще вот к сожалению не очень умные адепты религии они, скажем так, они бедность преподносят как как что-то как большой и огромный плюс. То есть я понимаю аскетизм, который, ну, допустим, то, что у тебя есть ресурсы, допустим, то же самое. Ну, ты, допустим, эконом, ну то есть не, не, не расточительствуешь. Вот, вот это я понимаю. Но именно сама бедность это, — это, это такое унижение, как мне так кажется, что... что но вот, к сожалению, вот, еще раз повторюсь, что, по моему сугубо личному мнению, не сильно умный. Где-то вот где-то в прошлом вот закинул, закинул вот, вот, вот такую вещь. Ну и, естественно, что... Бедность – это, ну, страх бедности – страх смерти, да, так получается? То есть, ну, если так логическую цепочку разобрать. Угу. Ну, мы сейчас не, и... не про страхи, а больше… У меня, меня, да, меня уносит, да. У меня, у меня убеждения, я не знаю, какие еще убеждения. Честно. Ну, смотрите, вы и так немало вот перечислили. То, что... Вы и так немало перечислили, если говорить в контексте вашей цели, то я уверен, что если вы начнете внедрять в себя… Вот эти убеждения. Деньги зарабатывать легко, деньги есть везде, деньги и возможности есть в любой ситуации. Если предпринимать усилия, то можно достичь успеха, видеть проблемы и их решения там, где их не видят другие. Деньги – это добро. Мне кажется, это вполне достаточно, чтобы получать то, что вы хотите получать. Ну, остановимся на этом. Ну, Раз можно... Пока мы остановимся, но ваша работа-то не прекращается в дальнейшем. Возможно, вы будете То находить есть? себе дальше какие-то еще новые поддерживающие убеждения, которые нужно будет постараться, в которые нужно будет постараться поверить и, и встроить в себя. Uh -huh. Хорошо, давайте спустимся тогда еще на уровень ниже, и на уровень ниже мы спускаемся на уровень способностей, и у вас есть цель зарабатывать 5000 или даже больше евро в месяц. И скажите, пожалуйста, вот какими способностями должен обладать человек, либо какие способности нужно вам в себе развивать или добавлять, или усиливать, чтобы это было возможным? Организаторские способности. Угу. Вот. То есть именно скиллы, да, какие да. я должен... Да. Это организаторские способности я должен усиливать. Снова способность, способность видеть проблему там, где не видят другие, то есть, ну, и, скажем так, выкристаллизовать решение для ее решения. Так. Вот эта способность вот здесь далее. но ну, я не знаю, как эту способность, конечно, развить, но Любом случае. Пока не важно. Вот. Далее, какие еще... Наверное, вот если не хватает, то есть способность обучаться, она у меня есть, но... Не хватает здесь способность усидчивости и э, то есть умственно разложить э, ту или иную, допустим, проблему и продумать от начала до конца. Не знаю, понятно ли я объясняюсь. Ну, усидчивость я это отметил. Да-да-да, усидчивость, да. усидчивость и доведение дел до конца, угу. начатого дела до конца. И фокусировка фокусировка на одной задаче в один, ну, в один момент времени. То есть вот, фокусировка, так ее угу. и есть фокусировка на одной задаче. Супер. Вот. Хорошо. Давайте спустимся еще на уровень ниже, на уровень поведения. Как Нет. нужно изменить свое поведение? Что нужно делать? или что нужно перестать делать, чтобы достигать тот результат, который вы хотите? Что нужно сделать? Ну, как мы выяснили, из идентификации моих должна быть бизнесмен, то есть я должен открывать свой бизнес, то есть думать в том направлении, то есть работу по найму… Я почему-то не... Возможно, есть такие профессии, которые я бы мог, смог бы. А мы здесь... Смотрите, Ислам, мы здесь про простые действия. Вот вы сказали, что вы выполняете работу, сажите, садитесь в машину, вставляете карточку, получаете, прицепляете прицеп, загоняете на весы, разговариваете с экскаваторщиком там, и так далее, там с начальником. А вот что вам на этом уровне, на простом примитивном примитивном нужно делать, чтобы достигать эту цель? Как себя нужно вести? Ну же точно, чтобы достигать эту цель. Там кардинально все, наверное, надо поменять. Давайте попробуем просто перечислить. Именно действия. И на действие. Ну, что не нужно делать, это не ходить на работу. скорее всего, перестать ходить на работу. вот, Придумать, составить стратегию бизнеса, который... Ну, бизнес тоже без вложения не получится. И вот, по-любому придется, то, что я делаю, придется продолжать работать. Чтобы как-то даже туда деньги инвестировать, но так вы... с работы, да. Угу. да, ну, да смотрите, да. это вы говорите про какие-то ну, конкретные шаги, а вот что в вашем поведении должно измениться, чтобы вы могли достигать эту цель? То есть я должен представить, что я буду делать, когда я достиг этой цели? Вот именно это состояние? или, да. или, что, или... Вы, что вы будете делать? Что... Хорошо. Что делает человек, который может зарабатывать 5000 или даже больше евро в месяц? Живет спокойно, встает рано утром, занимается своим любимым делом. Вот, естественно, это, это работа, это любимое дело, за, ну, именно конкретные действия, да, как я… Да, да, вот что делает человек, вот. который уже зарабатывает такую сумму денег? Да, едет с утра, позавтракал с, с, с семьей, вот, отвез дочь на работу, в школу. Поехал в бар, выпил чашечку кофе, поехал на работу и занялся там, допустим, решением работать, ну, mm -hmm. работать, работать, работать на себя. Допустим, ну есть у меня вот допустим та же самая идейка пескоструйную обработку металла, но я уже купил гараж, вот, сейчас оборудование надо туда прикупить, вот допустим этой же сферой тоже хотелось бы заняться вот ну именно вот так допустим так. хотелось бы вот тоже Заниматься ремонтом автомобиля, но это типа так чисто как бы хобби. Тоже мне нравится. Допустим, та же самая кузовщина мне нравится. Кстати, насколько я не ошибаюсь, вы за этой сферы да, я вещами, работали. Да. Да, да, работали да. У вас такое негативное отношение, если я не ошибаюсь. Почему? это очень позитивно. У меня... Я очень любил эту работу. Вы что? Да. Если Нет, бы у меня, сейчас... Шмотосов... Бы у меня сейчас было время, и я купил себе гараж, я думаю, что я бы что-нибудь там тоже делал. Для души. Я очень любил этим заниматься. В общем, вы меня понимаете. Прекрасно понимаю. Да, да. Особенно вот мою склонность этажным таким автомобильным, Вот, реставрировать их, восстанавливать. Вот, очень нравится. Вот. Что бы я еще делал именно на уровне действий? Управлял бы, управлял бы персоналом. Ну, вот у меня человек сейчас работает, один, правда но работает, то есть выполняет всякого различного рода поручения. Mm -hmm. вот, занимался бы управлением, занимался бы стратегией развития своего бизнеса, то есть все эти бизнес-идеи, но я не буду их сейчас, наверное, озвучивать. Mm -hmm. Да, озвучивать вот. не нужно. Да, да. да. Mm -hmm. Хорошо. Вот, то есть. Ислам, и что нужно изменить в своем окружении, в окружающей действительности, чтобы иметь возможность зарабатывать эту сумму, которую вы хотите. Либо что окружает человека, который зарабатывает такую сумму? Я думаю, что его, наверное, скорее всего окружают такие люди, которые зарабатывают такие деньги или больше. То есть я думаю, что окружение, то есть знакомство, общение вот с таким кругом людей, то есть именно предпринимателей, именно бизнесменов, именно людей, растущих, занимающихся своим бизнесом, то есть вот именно вот такого рода бы окружение, оно бы подтянуло бы, допустим, насколько вот знаешь, что оно тебя потихоньку-потихоньку подтягивает mm -hmm, mm -hmm. На, свой, на свой уровень. Скорее всего, вот, вот, такое, вот, такое, ну, вот такое окружение было бы. Так, это про людей, а про места, места? Места у меня нету, зацикленности. У меня, допустим, как, как бизнес-локацию я рассматриваю Украину, саму страну, вот, но я не рву, допустим, ну, не собираюсь хватить, допустим, там... Италии, допустим, в которой я на данный момент проживаю. То есть у меня как бы получается большое бы желание было так, на две страны. Почему? Угу. Когда там, допустим, холодно, приезжать сюда, а когда лето, допустим, такое, выезжать туда. Вот. Не знаю почему. Вот, вот так. Супер. Исламцы, ну что, мы прошли большой путь. Мы... А разве? Конечно. Да. конечно, но для вас это все только начинается. во-первых, вы мы прошли с самого низа в самый верх. дальше мы сравнивали свою цель и то, что можно изменить. то есть мы смотрели на все нейрологические уровни, чтобы они соответствовали цели. И что у нас получилось? у нас получился ряд убеждений, которые можно изменить, которые нужно добавить, да. у нас э, появилась еще одна часть в сама Идентификации, да, что нужно, кроме того, как считать себя мусульманином, еще считать себя и предпринимателем, да, параллельно. Mm -hmm. Это тоже очень важно, потому что вот на самом деле самое большое изменение было вот в этом моменте, когда мы работали на уровне идентичности, дальше мы, спускаясь вниз. Выделили ряд способностей, которые нужно в себе развивать, чтобы соответствовать. Да? Организаторские способности. Выкристаллизовывать решения, усидчивость развивать, доведение дел до конца, фокусировка. Дальше заниматься любимым делом, ездить в бар, пить кофе, завтракать с семьей, завозить дочку, управлять персоналом и заниматься стратегией. Это очень важно. И на последнем уровне – Нужно найти людей, которые зарабатывают столько или больше, чтобы они могли подтягивать вас. И, возможно, изменить локацию и жить на две страны, если я правильно понял с ваших слов. Mm -hmm. К какому выводу вы сейчас приходите? Я, первая мысль, которая меня сейчас посетила, то есть я сижу и думаю, а вот все, что мы записали, все, что вытащили вот сейчас вот, ну, на свет Божий, скажем так, из моей головы, пройдясь по этой пирамиде, вот, а ли это все, а в смысле имеется в виду, что, а соответствует ли это, ну, какой-то какой немножечко, не, не то, что не веря, а ну то есть не знаю даже как объяснить да, вот. сейчас вот поясню что про... сейчас сейчас проясню что происходит дело в том что пока мы еще не имели всего того что мы хотим нам mm -hmm. это может казаться нереальным неправдой чем-то еще простой пример метафорический когда-то все в детстве мы верили в деда мороза ну да. Помните такой период? Ну, не знаю, пять лет, шесть лет. 6 лет да. Если бы в тот момент, когда мы искренне верили в Деда Мороза, нам пришел кто-то и сказал, что это все неправда, это, дед, никакого Деда Мороза не существует, никакие подарки он не делает, это все делают родители там и все У -у -у. такое, то, скорее всего, нам бы показалось, что это все неправда. У -у -у. Что такого не может быть. Но потом, когда проходит время, когда мы взрослеем, там уже лет в 10-12, в мы уже где-то mm -hmm. понимаем, где-то подсмотрели, что мама с папой упаковывают подарки, а не Дед Мороз там и все такое. Да? Mm -hmm. и это о чем? Это про смену убеждения, про, про смену верования. То есть когда мы находимся здесь, и нам кто-то рассказывает, что на самом деле оно вот так, мы в это не верим. А когда мы находимся уже там и начинаем в это верить, да, угу. то это начинает выглядеть совершенно по-другому. И вот десятилетний ребенок, посмотрев на себя пятилетнего, который не верил в то, что где-то мороза не существует, то он, наверное, посмотрит на себя и скажет, «Да как я мог вообще верить в эти Мороза?» Да, да? такую, вещь, такую с... хрень, да, верить, да. да. <смех> <смех> <смех> <смех> И то же самое, вот запомните это, это, это словосочетание, как можно в такую хрень верить, да? И я уверен, что когда вы достигнете своей цели, если вы пересмотрите вот это наше занятие, особенно уровень убеждений, угу. вы начнете себе говорить, как я мог вообще в такую хрень верить, потому что, ну, мы творим свою реальность, и когда мы подходим к вопросу о смене идентичности, когда мы подходим к вопросу о смене убеждений, конечно же, мы в них сейчас не верим, потому что, ну, у нас нету опыта этой веры. Но что мы сделали очень важного с сегодня с вами? То, что мы расшевелили, расшевелили эти суждения, и благодаря структуре, нейрологических уровней мы понимаем как это может быть хотя возможно сейчас мы пока в это не верим но вот то что мы сделали это является для вас таким вот планом личностных изменений я вам обязательно это все сброшу к чему мы пришли да И... а мы... это гарантированно вот приведет к результату, если я вот проработаю вот эту всю цепочку. Вот, вот это у меня сомнение снова появилось. А проведут ли это действие действительно к тому результату, чтобы, чтобы я дошел до того уровня? Что вот то, ну, что смотрите, мы... вот здесь как раз-таки момент перекладывания ответственности начинается. Угу, угу. Вы сейчас задаете мне вопрос, угу. ответ на который я не знаю и не могу знать, но Понятно. я уверен, что если вы начнете Делать изменения по тем параметрам, которые мы оговорили, что, да, да, да, изменения будут, и начинайте уже на этот вопрос можете только вы ответить: Про... будет mm -hmm. это правдой или не будет этой правдой. То есть, mm -hmm. если вы понимаете, что нужно, какую работу нужно будет над собой проделать mm -hmm. и прийти к результату, и если вы это будете делать, то, конечно, это приведет. А если вы это не будете делать и оставите на уровне мыслей, то, конечно, нет. Да, да, здесь, здесь, здесь момент перекладывания ответственности. В... Как сказать? Мне почему-то в этот момент, так как вы религиозный человек, хотелось вам uh -huh. такую метафору привести. А... Задали бы вы такой вопрос Аллаху если понимаете да глупо конечно, глупо, глупо понятно, понятно, да, здесь понятно. здесь вот о чем идет речь и изменений достигают те люди которые принимают ответственность за свои изменения я понял я понял и вы вот, ну то есть понял одну вещь лимита для роста вверх его нет его абсолютно нет. И знаете, что дает вот модель нейрологических уровней? Когда человек хочет изменений, но не знает, что делать, в каком направлении двигаться, то uh -huh. когда мы прошли, проанализировали, мы сейчас по большому счету что сделали? Мы смоделировали ситуацию, мы смоделировали себя в будущем. Uh -huh. И, конечно, что-то будет прям вот точь-в-точь, -точь, как вы описали, а что-то будет не очень. И что дает? Это дает направление. То есть теперь вы знаете, над какими своими личностными качествами нужно работать, над какими способностями, над какими убеждениями нужно работать. Да, возможно, вы переформулируете какое-то убеждение, которое вы сейчас сформулировали, условно говоря, так в спешке, но вы найдете какую-то uh -huh. новую формулировку, но в этом уже направлении. Или, возможно, мы тут перечислили способности, организаторские способности, там, решение решения, усидчивость доверия, доведение до конца, фокусировка. А, возможно, вы найдете еще какие-то способности, которые вас еще быстрее ну, приведут к необходимым результатам. И вот это про это. Это про то, что может ли это являться стопроцентным планом достижения моей цели? И да, и нет. Скорее да. всего, нет, но если вы начнете дальше разбираться в этом направлении, и самое главное, не просто разбираться на уровне мысли, а просто начинать что-то менять, то, да, будут изменения. То есть про проводить реальную работу, и внедрять это в жизнь, ну, скажем так. Да. Я понял, ну, да, да, я, я понял. Давайте приведу простой пример. Когда я еще занимался авторемонтом, но уже хотел быть тренером НЛП. Я тоже проводил очень много коуч-сессий, ну, как клиент. Я был как клиент, и тоже создавали мы вот эту модель нейрологических уровней, как нужно, что нужно делать, во что нужно верить, чтобы получить результат. А для вас это тоже я перебил, было таким первую информацию начали получать, таким, ну, как холодный душ, скажем так, да? Да. И холодный душ, ну, это помогает посмотреть на себя просто со стороны, uh -huh. когда ты видишь, что реально есть, uh -huh. и ты видишь, что ты хочешь. И могу сказать так: что когда первый раз мне провели, то есть какое у меня было окружение? Я продолжал заниматься авторемонтом, хоть уже не в той степени, но окружение было такое. А то, что я имею сейчас, это совершенно другие люди, это совершенно другая реальность. И, конечно, в тот момент. Я этого хотел, но мне было тяжело в это поверить. А сейчас, когда у меня это уже есть, я смотрю на себя в прошлое, назад, и думаю, а как я вообще там в том прошлом, там, 10 лет назад вообще жил? Мне... А, Юрий, одна, одна, одна, вот возможности, они же приходят через людей обычно, ну, взять, возможности, они прилетают через людей, и вот очень сильно, да, получается, вы вот сейчас вышли на такой уровень, когда когда действительно, ну, у вас ну, естественно, когда ты работаешь в гараже, какие, какой у тебя круг? Ну, ну понятно, да, мастера, мат, перемат, там туда-сюда. Ну, не, не, не дело не в этом, но именно контингент, скажем так, ну, такой. А вы сейчас общаетесь именно с людьми, которые развиваются, с людьми которые достигли успеха, ну, успех тоже понятие, конечно, такое, ну, определенных высот в каких-то да. областях, и получается, они вас автоматически, да, подтягивают на свой уровень, да, получается так. Ну, с одной стороны. Возможность, да. и, при, и, и приносят возможности, скажем так. Которых, конечно, но... оставшись на том уровне у вас бы не было. Да? Безус безусловно, но для того, чтобы общаться с такими людьми, мне нужно было измениться самому на уровне убеждений. Ценность развития должна появиться. Ценность, да, вообще другие ценности совершенно, потому что если мы... другим человеком вы должны стать, должны да, стать потому человеком если мы... интересным для этого окружения, да, получается. Да, не то что интересным, а соответствующим ну, каким-то определенным ценностям этого окружения. Угу. И что самое главное хочу вам сказать, к удаче и счастливому случаю нужно готовиться. Полностью с вами согласен. То есть, когда вы Полностью. себя уже настраиваете, что деньги зарабатывать можно легко, возможности есть всегда и так далее, и так далее, и так далее, то вы уже, знаете, как на готове. Когда будет открываться возможность, вы ее будете брать. А если вы себя на уровне убеждений, на уровне идентичности не настроите, у вас вокруг вас может открыться миллион возможностей, но вы ни одну из них не не то что не заметите, вы просто не обратите на нее внимания. Здесь вот такая вот история. А можно вот я задам вопрос, если у вас есть еще время, вот, да. допустим, приведу конкретный пример из своей жизни. Ну где-то месяц назад прилетает мне из Казахстана заказ, звонят ребята им для бетонного, ну, у них итальянская установка по бетону, вот. ну, в общем, нужны запчасти для установки, в общем, официальный дилер, там лут страшные цены, допустим, и нужно найти альтернативу, скажем так, за более меньшую цену. Ну, вот здесь я понимаю, прилетел вариант, хороший вариант, в принципе, работа заключается по телефону, тот же самый, то есть я связался с дилером, я наш, но вот именно в этот момент у меня возникает такое чувство, оно тебе надо, типа, uh -huh. какое-то вот, какое непонятное вот чувство, что тебя вот буквально берет и оттягивает назад, uh -huh. хотя возможность, допустим, здесь заработать, она реально есть, реальные а люди при деньгах, я вас перебью. Так. А теперь, Ислам, я uh -huh. вас перебью. А теперь представьте, что вы предприниматель. Угу. А теперь представьте, что вы предприниматель и как теперь, вот прям скажите, я предприниматель или я бизнесмен? И теперь, я когда вам прилетает да. такое предложение, какие у вас будут угу. мысли? Ну, я уже, я уже в принципе я нашел поставщиков, я уже все, я сделал это все, я у -у -у. имею в виду. Но прежде чем стартануть, это, это как бы сказать вот что-то такое что-то тебя тянет назад вот нахрена на тебе надо это же надо сейчас вот париться там туда-сюда звонить это на mail писать это все и ну я знаю в принципе всю эту всю эту работу вот но что-то тебя вот ну, назад и попробуйте я думаю, ислам... может, может быть где-то здесь убеждение сидит попробуйте писать. сделать себе какое-нибудь напоминание что вы предприниматель, не знаю, повязочку на руку повязать, браслет какой-то надеть, За якорить, да, в смартфоне просто себе какую-нибудь там, не знаю, картинку поставить, которая будет вам напоминать, там, не знаю, картинку с долларом, что, угу. которая будет вам ежедневно напоминать, что вы предприниматель. И в следующий раз, когда вы будете сталкиваться с какой-то задачей, угу. скажите себе сначала, я предприниматель, и потом начните решать эту задачу. Я понял. Угу. Я понял. Вот смотрите. То есть ваш... мне нужно встроить эту... И... И как оно да, называется? начать встроить в себя, начать встраивать в себя эту идентичность. Когда вы начнете себя идентифицировать как предпринимателя или как бизнесмена, вы начнете У -у -у. уже немножко думать по-другому, вы начнете быть убежденным в другом, ну и действовать, вы будете, соответственно, по-другому. Я понял, я все понял. Я сделаю. сегодня сегодня прям сделаю сегодня прям с сегодняшнего момента начну встраивать свою идентичность я бизнесмен предприниматель хотя я вам честно скажу у меня всегда эти задатки были не всегда я всегда тяготел к этому, скажу. Угу. ну вот я вам покажу как делаю я у меня вот а -а -а. на смартфоне есть вот такая а -а -а. картинка да где с я на свободный, мой свободный свободный человек да. ну, неважно для меня эта картинка кое-что значит. Когда я решил себя кое-кем называть, uh -huh. я просто поставил эту картинку. И она уже много лет у меня стоит. И каждый uh -huh. день, когда я вижу эту картинку, она мне напоминает о том, кем я сейчас себя э, идентифицирую. Uh -huh. Ну, вот так это работает. На самом деле все гениальные вещи намного проще, чем они нам кажутся. Это мы себе да, усложняем, все обрисовываем. Это понятно. Да, немножко усложняем. Yeah, yeah. ну что будем на этом завершать спасибо вам за эту работу я обязательно вам напишу yeah, yeah. когда выйдет выпуск итак мой дорогой энелпер ислам проделал очень большую работу над собой давай подведем небольшой итог что было сделано первым делом была конкретизирована цель у ислама была цель он хотел достичь определенной суммы дальше мы структурировали его реальность записали по методике по модели нейрологических уровней провели его вверх создали карту его исходную точку то что есть сейчас когда мы добрались до самого верха мы вводим цель мы начинаем соотносить каждый нейрологический уровень как бы сравнивать со своей целью и если мы находим на каждом нейрологическом уровне какие-то противоречия то мы меняем этот уровень добьется ли ислам своей цели уверен что добьется произойдут ли изменения с исламом мгновенно уверен что мгновенных изменений не произойдет но что есть у ислама у ислама теперь есть план как ему действовать пошаговый план он знает что ему нужно менять свою самоидентификацию самоощущение он знает какие убеждения новые ему нужно встраивать и даже знает старые, от которых нужно было бы избавиться. Знает, какие способности нужно в себе развивать для того, чтобы достигать этой цели. Как изменить свое поведение для того, чтобы его поведение соответствовало его желанию и его результату. И даже он знает, как изменить окружение он говорил об этом он говорил что нужно будет жить на две страны и это тоже очень важно теперь у него есть план и он обязательно будет его достигать ну а я желаю тебе во-первых успехов и желаю тебе проделать этот путь самостоятельно либо возьми друга подругу и просматривая это видео возвращайся к нему смотри как это происходит посмотри видео где я детально описываю модель нейрологических уровней чтобы у тебя под рукой были все вопросы к каждому нейрологическому уровню и успех ждет и тебя ну а если ты хочешь обучаться нейролингвистическому программированию хочешь лучше разбираться в себе хочешь Понять, как это работает, хочешь понять, как ты функционируешь, как ты формулируешь свои мысли, какие у тебя есть убеждения, хочешь наладить коммуникацию. Я напоминаю, что в описании к этому видео есть ссылка на мой пошаговый онлайн-видеокурс NLP практик где ты сможешь очень долго и упорно наслаждаться изучением нейролингвистического программирования. К каждому видеоуроку в этом курсе есть задание для самостоятельной проработки. Есть Такие же демонстрационные сессии с другими людьми, а может быть они будут и с тобой, если ты присоединишься к этому обучению. Я желаю тебе успехов, проделай модель нейрологических уровней, посмотри как твоя цель или твои цели соотносятся на разном уровне. С тобой был Юрий Пузыревский, пока-пока.